И, соответственно, там много говорится о космическом технологическом наследии. Юрий Нефетье, по приглашению доктора Рене Гудица, в декабре 2016 года посетил Чешский технологический университет для участия в семинаре по редукции атронегатив и обсуждения перспектив совместных научных исследований. Наш молодой ученый, который много уже премий получил, Андрей Алексей, он, когда выступил с докладом о создании Центра космических технологий в Казани, и, соответственно, вот